Почему сегодня почти все люди имеют очень плохие зубы? Есть ли конкретные причины такого резкого ухудшения состояния зубов и десен? Конечно, в каждом конкретном случае зубы портятся по своим причинам, но все-таки можно говорить и об основных проблемах, приводящих к заболеваниям и потере зубов. На первом месте стоит избыток в питании углеводистой пищи, особенно рафинированные сахара и изделия из очищенной муки, которые нарушают обмен веществ, и приводит к плохому усвоению кальция. А современная термическая обработанная еда не дает зубам и деснам настоящей полноценной работы, из-за этого кровообращение в деснах ухудшается и зубы недополучают питательные вещества. Кроме того, сырая растительная пища с кретчаткой является естественной зубной щеткой, очищающей зубы в течение дня. Если же человек не ест продукты, содержащие натуральные волокна, но такой дополнительной гигиены не происходит. Нехватка в питании витаминов кальция и фосфора или же их плохое усвоение играет серьезную роль в возникновении кариозной болезни. Например, если есть мало продуктов, содержащих витамин С, то кальций будет плохо усваиваться. Особенно внимание на получение всех этих витаминов необходимо обращать беременным и кормящим женщинам. Большую роль играет недостаточная гигиена ротовой полости. Нерегулярная и не тщательная чистка зубов и десен. Нежелание вычищать межзубные промежутки и полоскать рот после еды. Это приводит к образованию мягкого зубного налета, в котором размножаются бактерии и грибки. Со временем, благодаря наличию в налете минеральных солей, он остается, становится твердым и образуется так называемая зубная бляшка, содержащая бактерии, образующие молочную кислоту, разрушающую эмаль. Имеет значение и наследственность. Обычно слабые зубы можно наблюдать у нескольких поколений в семье. Совсем недавно ученые обнаружили, что кариесом можно запросто заразиться, так как его вызывают бактерии. Так что еще одной причиной болезни полости рта можно считать пользование общей посудой или поцелуи с человеком, у которого плохие зубы. Ребенок может заполучить кариес из-за того, что мама или бабушка с плохими зубами, имеет привычку облизывать ложку, которую кормит малыша. К последней причине возникновения калифса врачи относят плохой иммунитет и наличие других заболеваний организма. Обменные или гормональные изменения могут нарушить плотность костей и зубов. А инфекции и нарушение кровообращения серьезно влияют на состояние слизистой десен, что ухудшает здоровье зубов. На этом все. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал.